думаю о другом. Сочиняю. Сочиняю себе другую жизнь. А когда очнусь, мне страшно делается. И ты да сочиняешься, милочка. Инспектор уж заметил и шепнул хозяину Если бы знать такое слово, скажешь ты это слово? И придет настоящий кавалер, замечательный. Скажешь ты его, и он убивает инспектора на повал. Скажешь ты его, и ты становишься заколдованной дурой. Я буду ждать у дверей, Дольси. Бен, девушки дурно говорят про тебя. Что? Скажи мне, какие девушки говорят, и они перестанут. Бен, не жди меня, я не пойду. Ого, я могу уйти. Я устала, Бен, ты пойми, я устала. Не ломайся, девушка. Таких, как ты, много в этом городе, и сами на во поднимаются! Так. Ну, получается ваш рассказ. Прочитал. Вы великий утешитель. И я не ошибся, что назначил вас в аптеку. Сэр, я могу здесь писать только благодаря вашему разрешению. Вот если бы вы оказали такую же справедливость, Джемсу Валентайн. Но портрет уж слишком. Вы бы имели одним покойником меньше в тюрьме. Ведь он же умрет здесь от тупикулеза. дают наград за уменьшение смертности в этом учреждении. Да. Джемс Валентайн замечательный механик. Художник. Он работает по точным механизмам. У него пальцы. Волшебник. Он мне как-то рассказывал. Вот потому-то он и взломался. Ну вот вы не знаете, начальник, что у властей фантазии работает не хуже, чем у писателя. <свят> Джемс Валентайн замешался в какой-то идиотский рабочий конфликт. Ударил хозяина, кажется. Ну вот ему и приписали уголовное дело. А он чист. Чист, как и я. Не я же украл эту тысячу долларов. А вот сижу здесь, вы умный человек, Портер, а рассуждаете как, как писатель. Закон защищает принцип, а содержание обвинения это деталь. деталь. Деталь, которая только определяет длительность наказания. Я, я думал, вы думаете о себе. Каждый о себе. До свидания, Портер. До свидания, сэр. Кто? Кто подделил? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто подделил? Не двигаться? Глядеть на меня. Ну? Это сделал, это сделал я начальнику. Начальнику! Я не просил об этом. Я не просил его об этом. Yeah. А все коря вниз. Должен закричать об этом на весь мир. Мое сердце разорвется, если я не закричу. Дела, Портер. Все в порядке, господин начальник. Это вам из редакции. Благодарю вас. Сэр! Да. Я хотел бы сообщить вам об одном деле. Мир нуждается в сострадании, сар. Я сегодня обмывал избитого арестанта, Джемса Валентайна. Это чудовищно, сэр! Это бесчадечно, если общество узнает об этом нос. Я позволил себе изложить это в письменной форме. до сих пор хорошо себя вели Портер и получили привилегии в тюрьме. У вас чистая постель, хорошая пища, вас перевели в аптеку. Ну, вы подумайте, начальник, Джеймс Валентайн совершил Благородный поступок Он взял на себя чужую винь. В нашем учреждении Каждый должен действовать сам за себя Вы до сих пор не испытывали никаких неприятностей, Портер Вам даже разрешается писать Элитристику и наполнять корзину разорванной бумагой. Портер, идите-ка сюда. Я вам лучше пришлю бутылку виски. Зачем ты это сделал? Шестнадцать лет я гнию здесь, Эль. Мне недолго еще. Осталось скрипеть. А вы выйдете на волю. Перед тем, как сдохнуть, мне хотелось сделать что-нибудь утешительное. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы передали мне привет от моей старушки. Чем здесь избивают невинных людей? Невинных? А кто виновен? Я виновен. Я подпилил решетку. Взять его и всыпать ему 75 горячих. Попробуй только тронуть меня, проклятый трус. Попробуй только привязать меня к этому чертову корыту. Попробуй только. Клянусь, если после этого я останусь в живых, я перережу твою проклятую глотку. Получайте лекарство! Эль, вы, кажется, говорили с начальником, как джентльмен с джентльменом. Вы забыли, что вы с ним не равны? На свободе Кольт 45-го калибра уравнивает всех людей. Примите на ночь, Джимми. Что? Как самочувствие? Спасибо, Биль. Спасибо. Дайте мой новый рассказ. А что, мистер Портер, если бы вы написали про этот наш милый особнячок, чтобы фраерам на воле расчесать совесть? Напишите, Биль, выпустите в них все шесть зарядов. Говорят, лето будет очень жарким эти ваше лекарство, Эль. Иль, Сэр! Я здесь не в качестве репортера и не могу принять на себя подобной ответственности. Вся эта тюрьма со всеми ее гнусностями меня нисколько не касается. Вы же художник, вы должны! Запомните, Эль. Художник должен писать о том, что ему снится, и о том, что ему сказал попугай. Попугай. ужинать. Не может быть. Бен Прайс что шикарный. Он вводит девушек в самые шикарные места. Пещеклиницы, думи. А ты давно была в бы лунопасе? Не помню, когда. Ты знаешь, это очень скучно, когда между двумя удовольствиями проходит не два часа, а два времени года. Может быть, когда-нибудь придет другой. В глазах у него будет тайная печаль. Я буду немного бояться сурового, но нежного взгляда его глаз. И когда он придет в этот дом, его сабля со звоном будет колотиться об его ботфор. Я пришлю его к тебе в карете. в Скорой помощи. В добром. В белом халате он поскачет искать тебя по дебрям города, и найдя заколдованной свечелки под крышей меблированных комнат, он Пробудит тебя, поцелуя От голодного обморока. Его сабля со звоном будет колотиться об его ботфор. Как-нибудь мы сойдемся в далеком краю. Чем он мита не знаю вряд ли найдется нравится у меня? может открыть сейф. Какой сейф? Какой сейф? Обыкновенный. Банковский. Железную кассу. Так у нас 40 артистов найдутся а -а -а. на это дело. Немного нитроглицерина откроет любой замок. Да. Читайте. Банкир Адамс сбежал, прихватив с собою 2 миллиона. Прокуратура изыскивает способы открыть сейф, в котором остались важные документы. Хорошим темы для рассказа. Да, но кто, но кто откроет сейф так, чтобы бумаги остались в целости? Шэмс Валентайн. Шэмс Валентайн. Что он профессионал, что ли? Он рассказывал мне о придуманном им необычайном способе, которым он открывал сложнейшие механизмы. Страшный способ. Приятно думать и говорить о нем. Он спиливает себе ногти и обостренным осязанием нащупывает движение скрытого механизма. Портер, возьмите. Благодарю вас, сэр. Вот в прошлый раз, Портер, вы говорили, о сострадании в интересах общества вот обществу и нужно чтобы этот сейф был открыт а вы можете помочь валентайну Я скажу, чтобы вас пропустили к нему в камеру, он очень озлоблен, Обещайте помилование. И тогда принц подошел ко мне, завернул меня в одеяло и вынес меня на руках, он был такой высокой, стройный и красивой. Только лицо у него было шершавое, как половая щетка, И от него разила водкой. Он посадил меня на лошадь прямо перед собой, И мы помчались по дороге, окруженные рыцарями. <кười> <кười> <кười> ну и врет! Людям от этого... Людей нужно лупить правдой по башкам, чтобы знали, что делать! Вот, если бы изобразить такой инструмент, чудесный! Поднес ты его к двери, двери нет! Поднес ты его к надирателю, надирателю нет! Войка, ты И ни хрена нет! Двадцать лет я хожу, попроси, начальник, сделай для матери. Фух. уходи. Сыночек, ведь я мать. Говорят, тебе нельзя. скажи ему, ну, я каждую ночь прихожу под его окна, чтобы вы только были к нему, сыночек. Говорят сыночек. тебе, седание ему не разрешили. Да не как встань, это А помилуют? Помилуют Джимми. Как вы думаете, а, Билли? Ты поел бы, Джимми. Что? Поешь. Да-да, поесть. Как вы думаете, Би? Есть, Джимми. Я вас напою, накормлю, и вы исправитесь. Крошки ему я хотела вам бы дать совет простой. Вы теперь скажите, амба, жизни воровской. Валентайн, начальнику. Валентайн, начальнику. Димми, Дим, иди. Договорились. Вам достаточно будет полчаса на... На приготовление? Да. Крони, в аптеку? Идем. сердца, надо писать кровью чужого сердца. Метаморфоза! Сэмсон, Фален Тайна. Начальник тюрьмы передал Джимми бумагу об его освобождении, подписанную утром губернатору. Джимми принял это сообщение с каким-то равнодушным, усталым видом. Начальник тюрьмы продолжал. Возьмите себя в руки, и постарайтесь стать человеком. «Не станьте взламывать сейфы и живите честно!» я с удивлением сказал Джинни. «Да я во всю жизнь не взломал ни одного сейфа!» Но разумеется, — рассмеялся начальник тюрьмы, — «Вы не хотели скомпрометировать кого-нибудь из самого высшего общества, и поэтому...» Не старались доказать свое алиби на суде. Переспросил Джимми с видом недоумевающий добродетели. Уведите его охране с улыбкой сказал начальник тюрьмы. Наверх Джимми отпер дверь одной из задних комнат. Комната была в том же виде, как он ее оставил. лежала запонка Бена Фрайса, которая была сорвана с рубашки этого знаменитого сыщика, когда ему удалось осилить и арестовать Джимми. You uh, are? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Он открыл его и любовно посмотрел на самый прекрасный набор инструментов «Сломщика» на всем Востоке. Изготовление их стоило больше 900 долларов. Ну, в месте, где подобные вещи изготавливаются для профессионалов. модных банков джефферсон сити подобно вулкану из своего кратера 5000 долларов банкноты и лично осмотрел место как он заметил. Гляните на этот секретный замок. Он выдернут с такой же легкостью, как глядись в мокрую погоду. Посмотрите, как чисто выбит предохранитель. Джимми никогда не приходится буравить больше одной дырочки. Да, мне действительно нужно заняться мистером Валентайном. Thank you. Родоположение мистера Ральфа Стенсера было следующее. Он снискал себе уважение сограждан, его сапожный магазин процветал, Аннабель гордилась им и любила его. мистер Адамс, Аннабель, Джимми и замужняя сестра Аннабель со своими двумя маленькими девочками пяти и девяти лет пошли все вместе в банк. В банке был только что установлен новый сейф и построена новая кладовая. Мистер Адамс очень гордился ими и настоял на том, чтобы все их осмотрели. У банка Джимми ждали лошадь с кабриолетом и кучер, который должен был доставить его на станцию железной дороги. Банкир бросился к ручке и, дергая, старался повернуть ее. Дверь невозможно открыть. Часы не были заведены, и соединительный механизм не установлен. Мать истерично вскрикнула. -с -с", прошептал мистер Адамс, поднимая дрожащую руку. Агата! Послушай меня! В наступившем молчании до них доносился только слабый отзвук. Охваченный паникой ребенок плакал в темной кладовой. Сокровище мое! Жалобно взвыла мать. Она умрет от страха. Откройте дверь, выломайте за ее! Неужели же вы, мужчины, ничего не можете сделать? Кто-то с отчаянием предложил прибегнуть к динамиту. Ближе, чем в литтель Роке нет человека, который мог бы открыть эту дверь, дрожащим голосом сказал мистер Адамс. Неужели вы не можете что-нибудь сделать, Ральф? Придумайте что-нибудь, женщине ничто не может казаться совершенно невозможным для человека, перед которым она преклоняется. Он посмотрел на нее, и на его губах засветилась странная и мягкая улыбка. Она засветилась в его проницательных глазах. Аннабель, дайте мне, пожалуйста, розу, приколотую на вас. Веря тому, что она его правильно поняла, Аннабель отколола розу от своей груди и подала цветок ему. Рольф Спенсер исчез. Джимми Валентайн занял его место. Отойдите все от двери. хороший рассказ. Я хочу знать, чем это кончится. Оставь! Оставь! Какой чудный Джимми! Какой чудный писатель! Великий Утешитель! Враки! Нет, не враки, а так должно ну, быть! Вот, Валентарин. Отойдите от двери. Вот, джентльмены, готово. Позвольте. Ступайте. Мне могу я спросить, когда я буду освобожден? Никогда. Но мне, <как> мне было обещано помилование. молодойцы Нет, не передумала. Уйди, Бен. Инспектор смотрит на нас. Зайдите в контору за расчетом мисс. Что? Контору за расчетом. Господин инспектор, почему? Господин инспектор, ведь я же никогда, я никогда... Контору мисс. Thank you. Пустите кофе, без врача можете видеть. От эгора, от эгора позабите. Подбодритесь, ребят. Помилуют! Помилуют! Здорово, Биль. Подбодритесь, сочинитель. хорошо? Отлично, хотели бы вы видеть, как я открывался. Не, не, не, не рассказывайте. Лучше выпить вот это. Утешительная лекарство. Я написал про вас хороший рассказ Джи. Да. Я сделал вас молодым и цветущим парнем, который нравится девушкам. Очень ловко получается счастливый конец. Счастливый? Да, счастливый! Теперь же все пойдет хорошо. Вы женитесь! На очаровательной девушки и будете вице-президентом банка. Кровохарканье. Да придет она поскорее. О, Да, Биль, я прочел вашу книжку. От начала до конца. Из нее я впервые узнал, какой может быть настоящая жизнь. Вот на этой бумажке я написал, чего я никогда не знал. Я никогда не видел океана. Я никогда не пел. Никогда не танцевал. Я никогда не был в театре. Никогда не любил... <как> <как> да, я ни разу за всю свою жизнь не заговорил с девушкой. А мне 36 лет, Ничего, Джимми, вы все еще успеете. Вот выйдите на свободу и как-нибудь все наверстаете. Как-нибудь, как-нибудь мы садемся в чудесном краю. Ни болью души, ни тоскою не спугнем беззаботность свою. Мы сойдемся, когда мы будем вместе, в весеннем неждешнем краю, на холле любимой невести, каждый голову склонит свою. Как -нибудь, как нибудь, как нибудь, мы сойдемся в чудесном краю, не болью души, не тоскою. Нет, Булгенда! Молчать! Билли, Билли! Меня никогда не освободят! Обманули! такое? Это немыслимо. Господин начальник, это, это чудовищно. Что такое? нарушение дисциплины в этой тюрьме? Я джентльмен, сэр. И я обманул. Здесь нет джентльменов. Или вы забыли, что когда тюремного аптекаря поведут вниз, его некому будет обмывать после операции. Успокойтесь, Портер. Ведь вы же хотите стать писателем. У вас другая миссия. Вы еще можете быть полезным членом общества. Я хочу вам дать повышение. Вы будете секретарем эконома. Возьмите. Это от поставщиков. вам прислал начальник. Да. Нужен еще конец. Сейчас будет конец. Конец, конец, конец, конец. Джемс. Пален. Не глядя ни на кого шаг и вышел за перегородку Какой хороший писатель, Сэдди. Ну и А жить на что буду? Ну, тогда спи с Я люблю благородного Джимми, я люблю благородного Бена. хозяину просила чтобы он меня принял обратно ну а он накричал на меня и сказал что я никогда нигде не буду работать почему потому что я некрасивая и худая <связь> сэдди закрой дверь uh -huh. Иди сюда. Иди Вот и разбудил меня принц своим поцелуем. Мое сердце бьется чересчур громко Дульси. Это слишком банально для хорошего искусства. Никогда, никогда я не смогу написать то, что знаю, то, что надо написать. Ведь когда-нибудь придет другой...